Всем привет! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Сегодня мне нужно сшить целых 10 прихваток. Ярких, нарядных, красивых, удобных, в качестве небольших сувениров для моих подруг. Времени очень мало, прихваток очень много. И поэтому я решила их сшить быстрым способом по типу шахматки. Я сложила вместе несколько расцветок ситца. Здесь у меня 6 видов и теперь буду вырезать ровные полоски шириной четыре с половиной сантиметра чтобы мне было удобно работать я сразу отрезала примерную длину и ширину материала и теперь я уберу кромку Коврик и разметка на нем, а также прозрачная линейка позволяют мне с точностью вымерять ширину полос. Полоски готовы, теперь я их буду раскладывать по цветам. Так, чтобы сочетание было, на мой взгляд, интересным и привлекательным, разнообразным. Я разложила полоски и теперь буду сшивать их между собой на швейной машине. Все пять деталей у меня готовы и теперь я буду гладить их с изнаночной стороны, разутюживая каждый шов. Начав разутюживать каждый шов, я поняла, что это очень неудобно, потому что швы находятся близко друг к другу и они мнутся. И поэтому я заутюжила каждый, каждую строчку на одну сторону. Теперь я буду разрезать подготовленные полосы в поперечном направлении шириной тоже 4,5 сантиметра. теперь я переверну вторую и четвертую полоски и получу новый узор и если я все сделала правильно то при сшивании у меня совпадет каждый уголок а для подстраховки я совмещу каждый уголок и скреплю его иголочкой вот таким образом я уже буду уверена что Уголочки у меня все будут на своем месте. Прошиваю первую полоску. Смотрю и вижу, что все уголочки совпали. Ура-ура! Буду шить следующую полосочку. И тоже скреплю для надежности каждый уголок иголкой. Замечательно. Я довольна. Здесь тоже совпали все уголочки. Продолжаю дальше шить все заготовочки для прихваток таким же образом. Ну вот, лицевая сторона прихваток готова. Я их отгладила. Четыре прихваточки из десяти я решила не разрезать на квадраты, а оставить в полосочку для разнообразия. На изнаночную сторону я подготовила вот такой ситец. и теперь буду вырезать внутреннюю часть прихватки. Это у меня не ватин, а холста прошивочное полотно. Оно чуть тоньше ватина, но для прихваточки очень хорошо подходит. Ну а теперь я соберу пирожок, подкладка, внутренняя сторона и лицевая сторона и простегаю прихватку. Простегивать я буду по прямой линии вдоль квадратиков через два квадрата. Для более качественной стежки я поставлю на машину шагающую лапку или по-другому верхний транспортер. Теперь каждую прихватку я обрежу по периметру, убрав этим самым всю лишнюю ткань. Ну вот, прихваточки почти готовы. Обрезала края, и теперь осталось сделать окантовку и пришить петельку. Я не стану усложнять себе работу и выкраивать окантовку из какой-либо ткани. Для этого я возьму вот такую готовую вязаную тесьму и сделаю яркую и красивую окантовочку для каждой прихватки. Для прихваточки я вырезала три коротких и одну длинную полоску вот такой тесьмы. Из длинной полоски я сделаю петельку. На первой стороне я края не загибала, а вот когда начала уже обрабатывать вторую сторону, вот посмотрите я этой тесемочкой огибаю край прихватки уголок прихватки и загибаю еще раз сверху тем самым я делаю вот этот краешек прихватки спрятанным полностью под тесемочку На последней стороне я делаю петельку для прихватки. Для этого длинный край тесьмы я сгибаю пополам, но так, чтобы сантиметра полтора заходила на внутренний на внутреннюю сторону этой тесемочки. Я обхватываю тесемочкой край прихватки и продолжаю шить до конца. А в конце делаю небольшую закрепочку. Как говорится, быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло 4 часа. Мои прихваточки готовы. Давайте посмотрим, какие они получились. Две пары с красной каемочкой. Две яркие солнышки желтые. Парочка с зеленой каемочкой, парочка с синей и снова красные. Десять штук, как и задумала. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. До новых встреч.